Меня зовут Александра Коресник. Я обучалась на курсе «Путь интуиции. Целостность». И для меня, мне кажется, что этот курс — это база, которую должен пройти, прожить каждый человек, который, каждый современный человек, который стремится быть осознанным, который стремится познавать себя, познавать этот мир, потому что это как раз та база, которая помогает и помогла лично мне больше понять о себе, больше понять о том, как устроен этот мир, какие его законы и как я с ним в принципе взаимодействую. И ä, помог мне понять ä, и дал мне многие ответы на вопросы, почему люди поступают так или иначе, или почему у меня были такие взаимодействия с людьми или другие. И также это глубинное достаточно погружение во внутрь себя. То есть, если мы не знаем себя, то о каком познании мира или других людей можно говорить. И если у нас не настроенные отношения с самим собой, то опять-таки отношения с другими людьми будут неполноценны и недостаточно осознанны. И, это, да. и также... Окружающий мир ⁇ это наше зеркало, и когда мы это осознаем, когда мы понимаем законы, по которым работает этот мир, мы можем максимально гармонично, радостно и в удовольствии проживать эту жизнь. И этот курс помогает это сделать.